Всем привет, с вами я Айтлет, и сегодня я буду... Короче, смотрите, почему я включился, потому что у меня новости есть. Вот первая новость, это я хочу влог соснять. Да ладно! Я давно влоги не снимал, и этот с теми же актерами, с теми же этими персонажами, как бы сказать, с тем же людьми хочу заснять влог. Если поддержите меня лайком или комментарий напишите, то я влоги засниму не сам, а с человеком, с другом. Шо, шутни, что, в сути, Ты что, опомнись? И вторая новость, я бы хотел... Вторая новость это про стримы. Школа позади, лето впереди, так что я мучу новый бизнес. Буду фотошопером. Если я на днях устрою стрим, как вы придете ко мне на стрим или нет, скажите это в комментариях и насчет контента тоже. Хозяин, а как выбрать друзей? Сейчас я вам расскажу, как я выбираю друзей. Специальная схема по выбору друга. Значит так, он должен быть немножко умный, немножко красивый, немножко веселый, но самое главное... Такой же отбитый, как и я! Насчет контента, мы будем там в стриме это обсуждать, насчет контента, что делать. Какие видео вам понравятся, какие видео вам не нравятся. Все это обсудим с вами. И все это я сделаю, сниму, короче. И это. И давайте. У меня сейчас много видео контента есть, которых не делали никто, наверное, на Ютубе. Я эту хочу заснять, чтобы мой канал еще больше... Тарашпира сегодня покажет, как правильно организовать автополив домашних растений, чтобы спокойно уехать на отдых. Просмотрами и так далее. А теперь давайте, не буду я вас долго задерживать, давайте посмотрим это. Если вы раз сюда пришли на мое видео, то посмотрим, давайте, мои старые видео и вспомним, что же было, как было. И где? И вот, вот мой канал. Если кто не подписан еще, то подпишитесь обязательно. Это нужно, если кто не подписан. Вот, вот мое последнее видео. Сейчас перейдем к старому. Старому видео. А, тут, помните, вот это. Давайте откроем. И вот... Помните, <музыка> Ох, как было, что? -то. Отсюда помните, что было сейчас Вот что было со мной И с тех пор Сколько дней прошло? Четыре года, по-моему, прошло четыре года за... прошло и это даже не верится что я четыре года назад носил гипс Представляете? мне даже не верится ну чё посмотрим у меня интернет слабый як-то. давай другие то посмотрим тут вот это был помните мы снимали тоже фильм те кто давным-давно меня смотрят еще с 50, с 50 подписчиков смотрят меня те должны помнить это все должны помнить кто давно меня смотрит нужно помнить я снимал вот такие фильмы вот мы снимали короче первый втор... второй часть давайте я не буду давайте я самое смешное вам покажу вот это наверное самое смешное нет самое смешное это вот вот эти фильмы сейчас Вот, наконец-то я поставил, потому что я до этого несколько кадров снимал, и не получалось. Давайте смотреть. Я такие фильмы любил снимать, так да? Любил просто. Ааа, <связываешь> снимаешь. Ой, <что>, супа. <связываешь> стой, стой, стой. Да. Так, что, пугаем, да? <связываешь> <связываешь> Я, как, я, люблю я вот любил вот такие снимки, из-за этого я такие приключения делал, какие классные, это было, сейчас тут не скажешь, это было, сейчас пос, посмотрим потом. Какая-то неверсная. эп, ремень пристегнул. Сейчас, Быстро. пристегнем его. Эп, второй помощник, давай. Чик -чик -чик. Помоги ему пристегнуть. Хорошо. Классно, да. да, держи его. Okay. Все, все, мы, все, поехали. Все, а так. Так, ремень. Сейчас. Сейчас. И куда мы же едем, ты на ремень? Что блин, где? Low battery. Пожалуйста, подключите. Федер! Я блин? полицейскую машину, полицейскую Я убежал тоже. посмотрите это классное видео я это снимал знаете четыре года назад прикиньте четыре года назад и вот это тоже снимал вот это тоже посмотрите это тоже я почему не смотрю потому что я вчера эти видео смотрел из-за этого сегодня что-то Обратно не хочу смотреть, но я, но я в это это видео считаю, что тут юмор много есть, так что посмотрите это видео до конца и вы поймете. А сейчас у меня интернет грузит, грузья моя. Я... Видите, интернет плохой у меня. И вот старые видео, посмотрели. Вы главное посмотрите, я не успеваю смотреть, сейчас еще я должен куда-то ехать, так что давайте с вами попрощаемся, давайте. Вот такое вот видео получилось. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, пишите в комментариях обязательно, что вам не понравилось. И насчет этих, насчет влогов, стримов, контентов и так далее, пишите, которые я вам говорил. Пишите. И на днях, наверное, я стрим запущу. Так выпьем за то, чтобы наши желания... Всегда совпадали с нашими возможностями. И вы должны это знать. Я еще в сообществе своем расскажу. Еще на мой телеграм подписывайтесь. Я там тоже расскажу, что и как. Где будет проходить трансляция, когда и, и как. Так что давайте... Я с вами прощаюсь, с вами был Атилетий. Всем удачи и всем пока.